Сорт томата земляника немецкая красная. Вот такой вот интересный по форме томат напоминает землянику. Бывает вот такой формы с гребешком. Или вот такой с вытянутой верхушкой. Это раннеспелый сорт томата. Срок созревания у него до 116 дней. Высота растения составляет более 2 метров. Плоды этого сорта собраны в кисти, где бывает от 4 до 7 томатов. По массе томаты бывают от 200 до 400 грамм насыщенно красного цвета. Вот так выглядит плод в разрезе, практически нет семян, очень мясистый и очень вкусный по вкусу томат. Его можно применять как для употребления в свежем виде, также для приготовления различных соусов и паст.